Эреберто Ласкано, 1974 по наше время. Некогда главарь одного из самых крупных наркокартелей в Мексике, которое носит название Лос-Зетос. В 17 лет попал в мексиканскую армию, а позже работал в специальном отряде по борьбе с наркокартелем. Переход на сторону торговцев произошел после того, как его завербовали в картель Гольфо. Частное наемное войско Лос-Зетос, которое наняла организация, позже превратилось в крупнейший наркокартель в Мексике. Эриберто очень жестоко расправлялся со своими конкурентами, за что его преступной группировке дали прозвище «Палачи». Винсент Джиганте, 1928-2005 год. С 1981 года руководил семьей Дженовизе, в то время как все считали боссом семью Антонио Салермо. Винсента прозвали «Чокнутый босс» за его, мягко говоря, неадекватное поведение. Но оно было только лишь для властей. Адвокаты Джиганте 7 лет приносили справки, свидетельствующие, что он сумасшедший, тем самым избегая срока. Люди Винсента контролировали преступность всего Нью-Йорка и других крупнейших городов Америки. Альберта Анастазия 1902-1957 года. Босс одной из пяти семей мафии криминальной Америки. Глава семьи Гамбина Альберта Анастазия имел два прозвища – «главный палач» и «безумный шляпник». Причем первое ему дали за то, что на счету его группировки «Корпорация убийств» около 700 смертей. Был близким другом Лаки Лучиана, которого считал своим учителем. Именно Анастасия помог Лаки прибрать к рукам весь криминальный мир, выполняя для него заказные убийства боссов других семей. Джозеф Банана, 1905-2002 года. Патриарх семьи Бананы, и самой богатой мафиози в истории. История правления Джозефа, которого называли «Банановый Джо», насчитывает 30 лет. По истечению этого срока Бананна добровольно ушел в отставку и жил в своем личном огромном особняке. Война Костелло-Марезе, длившаяся три года, считается одной из самых знаковых событий в криминальном мире. В конечном итоге Банан организовал криминальную семью, которая до сих пор действует на территории США. Мэйр Лански, 1902-1983 года. Мэйр родился в Беларуси, городе Гродно. Выходец из Российской империи, стал самым влиятельным человеком в США и одним из лидеров преступности страны. Является создателем национального преступного синдиката и родителем игорного бизнеса в Штатах. Был крупнейшим бутльгером незаконным торговцем спиртными напитками во времена Сухого закона. Карло Гамбино, 1902-1976 года. Именно Гамбина стал основателем одной из самых влиятельных семей в криминальной Америке. После захвата под свой контроль ряда высокоприбыльных сфер, в том числе и незаконное бутлегерство, государственный порт и аэропорт, семья Гамбина становится самой могущественной из пяти семей. Карл запретил торговать наркотиками своим людям, считая этот вид бизнеса опасным и привлекающим общественное внимание. В самый расцвет сил семья Гамбина насчитывала более 40 групп и команд и контролировала Нью-Йорк, Лас-Вегас, Сан-Франциско, Чикаго, Бостон, Майами и Лос-Анджелес. Джон Готти 1940-2002 года. Джон Готти был известной фигурой. Его любила пресса, он всегда был одет иголочки. Многочисленные обвинения правоохранительных органов Нью-Йорка всегда проваливались. Готти избегал наказания долгое время. За это пресса прозвала его Тефлоновый Джон. Прозвище «Элегантный Дон» он получил, когда стал одеваться только в модные и стильные костюмы с дорогими галстуками. Джон Готти был главарем семьи Гамбина с 1985 года. Во время правления семья была одной из самых влиятельных. Пабло Эскобар 1949-1993 года. Самый жестокий и дерзкий колумбийский наркобарон. Он вошел в историю 20 века как самый жестокий преступник и глава самого крупного наркокартеля. Наладил поставки кокаина в разные части мира, преимущественно в США, в грандиозных масштабах, вплоть до перевозки на самолетах десятками килограмм. За всю свою деятельность как главы Медельинского кокаинового картеля он причастен к убийствам более 200 судей и прокуроров, более тысячи полицейских и журналистов, кандидатов в и министров, генпрокуроров. Состояние Эскобара в 1989 году было более 15 миллиардов долларов. Лаки Лучиано, 1897-1962 года. Родом из Сицилии, Лаки стал в Америке по сути родоначальником преступного мира. Его настоящее имя Чарльз, Лаки, что в переводе означает «счастливчик», его стали называть после того, как его вывезли на безлюдную трассу, пытали, били, резали, прожигали сигаретами лицо, и он остался жив после всего этого. Пытавшие его люди были ганстеры Маранзана. Они хотели узнать местоположение тайника с наркотиками, но Чарльз хранил молчание. После неудачных пыток они бросили окровавленное тело без каких-либо признаков жизни у дороги, думая, что Лучана мертв где его подобрала патрульная машина через 8 часов. Ему наложили 60 швов, он выжил. После этого случая прозвище «Счастливчик» осталось с ним навеки. Лаки организовал «Большую семерку» — группу из бутлигеров, которому давал защиту от властей. Он стал боссом Казаностры, которая контролировала все сферы деятельности в криминальном мире. Аль Капоне, 1899-1947 года. Легенда преступного мира тех времен и самый известный босс-мафиози в истории. Он был ярким представителем криминальной Америки. Сферами его деятельности были бутлегерство, проституция и горный бизнес. Известен как организатор самого жестокого и значимого дня в криминальном мире – бойня в День Святого Валентина, когда были застрелены семь влиятельных гангстеров из орландской банды Бакса Марана, в том числе и правая рука босса. Аль капона первый среди всех гангстеров, стал отмывать деньги через огромную сеть прачечных, цены в которых были очень низкие. Капоне первым ввел понятие «рэкет» и удачно занимался им, положив начало новому вектору деятельности мафии. Прозвище «Лицо со шрамом» Альфонсо получил еще в 19 лет, когда работал в бильярдном клубе. Он позволил себе возразить жестокому и матерому уголовнику Фрэнку Галучио, более того, оскорбил его жену, после чего между бандитами произошла драка и поножовщина в результате которой Аль получил известный шрам на левой щеке. По праву, Аль был личностью влиятельной и наводящий ужас на всех, в том числе и на правительство, которое смогло его посадить за решетку только лишь за неуплату налогов. Посетитель ресторана обнаружил в чашке кофе муху и, подозвав официанта, попросил его принести другую чашку кофе. Едва пригубив вновь принесенную чашку, посетитель вне себя от ярости воскликнул «Но это же та же самая чашка кофе!» Каким образом он распознал хитрость официанта?